Привет, друг! Как твои дела? Меня зовут Макс Саныч, и я представляю твоему вниманию свой жизненный путь. Свои комментарии можешь писать под видео, и мой личный секретарь, возможно, опубликует их. Книги собраны все мои ошибки и падения, но, несмотря на все, я придерживаюсь своего пути, это путь воина без страха и мусора в голове. Книга называется «Беседы современной молодежи». Проверено на практике лайфхаки для тех, кто держит доску объявлений на просторах интернета. Рассказ называется «Где бабуля берет роботов спамеров?» Рассказ номер 16. Перенесет тебя в 20 тире 27 ноября 2013 года. Примечание. Я как бывший веб-менеджер моего товарища рекомендую Саню как профессионала в сайтостроении. Адрес странички ВКонтакте 316 восемь В качестве видеоряда я использовал видеосъемку. Итак, вперед. Мне, например, месяц назад один писал, потом купил. У меня вчера нервы шарили с этим долба дятлом Вот попадаются ж такие дрычи, блин. Сообщение стер, все равно ты его не прочитаешь. Короче, напишу про него в действиях. Первое. Просил и купил. Второе действие. Начал задавать вопросы, не касающиеся торговли. Моя ошибка была вступить с ним в дискуссию. Третье. Пропал после получения нужной инфы и ничего не купил. Моя ошибка. Я дал ему много полезной инфы и рассказал кое-какие секреты. Я акцию делал на октябрь. Это моя грубейшая ошибка. Четвертое. Снова он вот позавчера появился и пишет, что хотел бы купить. То-то, то-то и то-то. Я ему написал, что есть. Жду ответа. Ответ не получен. И снова, мне задан вопрос, а где бабуля? Я ему, вы не ответили на мой вопрос. Пятый, у папа была собака, а он ее любил. Ну, эту басню все знают. В общем, я ему вчера вечером написал, что дискус дискуссии не веду, нет на этом времени. И напомнил, чтобы писал по существу, что конкретно хочет купить. Я фото высылаю по запросу. Вот такие попадаются, и лучше Саня на них время не тратить. У меня все остальные нормально. Один, правда, раз купил, а потом начал обмен предлагать. Я с ним раз обменялся и решил, что зачем мне диски, их еще продать надо. И решил теперь только за деньги. Мой главный девиз – никаких обменов и никаких дискуссий. Этого я и сейчас придерживаюсь в 2018 год. Ну Иногда бывает, если человек что-то хочет купить с доплатой, и я у него что-то хочу купить, мы договариваемся и меняемся На взаимовыгодных условиях При своем интересе Итак, мой главный девиз Никаких обменов, никаких дискуссий Это все лично с рост помогает Рекомендую Саня Такого дядю, как Яновский Да, хотел добавить На любой товар есть свой покупатель Нужно его дождаться, конечно И у меня к тебе деловое предложение есть Появишься, напиши Саня, у меня к тебе идея Пока у тебя нет заказов, может быть есть смысл делать заготовки разных сайтов, например, как делают конторы по изготовлению памятников. Когда не сезон, они делают все, что у них есть, только таблички с данными ФИОПа, утверждения, рождения, смерти и фото. Уже вставляют при покупке в сезон. Как тебе идея? Хаха, -ха, разместил на бовне, а там пишет сейчас статистика 23 человека. Ой, я сделал для сайта для тебя скрытую рекламу между строк. Скинул ссылочку. Офигеть! Сколько правил на этом А-Аукра? Нафиг там вообще размещать что-то. Кучу времени уходит. Ну их нафиг. Сделал по твоему совету, все Саня. Установил Google и обновляю теперь постоянно. Зы, не обращай внимания на психов. Першин каждый год, оказывается, проходит осмотр психушки. Он мне звонил, оттуда приглашал его проведать. Его выпускают на выходные домой. Короче, я огорчен. А как ты пределе хоть? Смотрел. Вакансии ПШП Программист 30 тысяч 50 тысяч рублей Блин, позвонил и 7 гривен снял от суки Ваше обращение получено Приглашаем на личное собеседование В офис Предварительно перезвоните по телефону Для согласования даты и времени встречи Телефон 090-026-4832 С уважением Елена Бондаренко Менеджер по кадрам Компания Авангард Телефон 090-026-48-32 Продиктовал мне автоответчик Саня, можешь тебе для своей рекламы сделать свой аккаунт? Дай тебе ссылочку! Есть у меня все уже! Тю, я тебе для рекламы хороший адрес дал, а ты мне не понял, и что, и зачем Минута смеха Ссылочка Минута смеха Еще одна ссылочка Прикол BigMirNet Смотри мой сайт Я подписался на такого программиста Михаила Усаков, российского, и скачал у него курс, как сделать свой сайт. И урок за уроком, сделал свой сайт maxstudio.com.ua трехстраничный сайт. Но я его не запускал, но это же за хостинг платить, а он никаких денег приносить не будет. Это чисто пассив. Поэтому я просто его сделал, попробовал как быть программистом и понял, что это не мое. И я не специалист, я медлительный, и мне больше подходит быть руководителем. Я решала, могу решить любую задачу, в принципе, чужую, правда. Ну, свои тоже решаю, конечно, но чужие. Мне больше присуще руководить чем-то, администратор. Это мое. Менеджер проекта, вот это мое. Сайты я не делаю, и туда я не пойду никогда программистом работать. раз что организовать свое дело какое-то, и нанять программистов, и заказчиков искать. Вот такие дела. Саня, еще клоун какой-то появился. IP 146 074 205. Ссылочку ему скинул на релакс На ту минус. Снова какой-то подморозок в память. что попало. С Нидерландов скинул ссылочку для определения места расположения IP адреса. Привет и снова про Зайса, тот же самый IP адрес. 146 074 205. Значит, нужно добавить черный список. Я бы с удовольствием, только как? Я сам добавлю. Мог бы уже и мне это поручить. Ты как, еще не против сходить поиграть? Скажешь, как деньги будут. Сходим, поиграем. Не гитару отремонтировали, настроили как надо. Теперь все окей. Нужно добавить черный список, тот же самый IP. 146.074.205. Тот же самый. Я оставил его пост, чтобы ты смог его удалить. Тот же самый. то же самый спамер. Зайди посмотри в каталог сайтов. Ты считаешь эту фигню нормальной? Это только вредит реп репутации сайта. Надо все-таки было такие ответственные вещи разрешать. Размещать только после регистрации, как на форуме, чтобы гоняка меньше было. Больше IP 146 205 не потревожит. Спасибо, Александр. А у тебя есть свой проект Startup.ua Итак, новый лазутчик IP 212 1, 94, 54 Снова из города Черкасы, точнее старые знакомые, я так понимаю. Навсегда ты его заблокировать не можешь, да? Привет, и снова Нидерланды. Гланды. IP146.074205. Это один и тот же. Походу и пишник у него меняется составь список и всех побаним нафиг. Смотри, выше тот же IP. Больше IP 146-04-205 не потревожит. Пока только эти два. IP 212 1 94, 54 и IP 146-04-205. Хорошо, заколохи их нафиг. Итак, Дух, ты слушал рассказ номер 16. О первых проблемах на нашем сайте доска объявлений первый бум. Подписывайся на мой канал, каждую субботу ты слышишь новую реальную историю из жизни современной молодежи. Пока-пока.